Катаемся с вороном снова по лесам. Баночка просто у меня теперь всегда с собой. Так-то мы тут по другим делам ехали. но Думаю, дай попробую. Оси могут оказаться. Так, что, может что-то и заснимем. Сигаретка идут. и уже большенький вот. ну что какой-то зверь приходил коринки мои выкинул значит нашел это хорошо будем дальше наблюдать за этой обстановкой все-таки уже зима. Вот так вот. Всем привет. Спустился в яму за мхом, потому что лес большой. А мы пойдем по делам и вдруг попробуем лось подманить, попытаться. Где-то же он тут ходит, в большом-то лесу Вот такие дела На, косули убежали, не убежали Нет, ходит. сейчас выйду из-за куста В общем, косули меня увидали Или услыхали, ветра практически вообще нет вот мама, слева бежит и два сигалетка. Вот так вот. тут. -вот. вот такая находка в лесу. Я не помню, я наверное этот череп и находил. Хотя мне казалось, я находил кабаней в этом лесу с клыками большими, кто-то, наверное, еще повешал уже. Убежал козлик или козочка, не разглядел. Вот такая красота в лесу посмотрим солнышко нет. Так бы вообще красиво, красиво было. А мы пока движемся, движемся вперед. Чага была когда-то, видимо. Есть тут признаки пребывания Ося. Когда-то видимо давно подошел, погрыз, не доспело сказал бы, ушел и пришел видимо не так давно. Вот так вот, так что сейчас будем доставать банку и драй... Кстати кто видел прошлых лет смотрел, вот осиновый лесок и вот такая вот тут подстилка из листьев. Все, можно сказать так зелено и косуль я снимал следы косуль в конце зимы в осиновом лесу сколько там следов в березовом лесу такого нету а вот именно в осиновом видимо из-за того что листа столько зеленого поэтому вся косуля в конце зимы такой лес перебирается где береза, здесь все желто. Совсем не интересно. Вот так вот тут. Мама, три сигалетка. В общем ося я так и не нашел, и не услышал. Вот есть совсем свежие заломы. Почти на двухметровой. В высоте вот я метр восемьдесят. Я вот до этой только достаю. Вот такие совсем прям свежие-свежие. И все. Камера не работает нифига. Снимать ничего не снимаю. Отключается автоматически. Козлик ходит. с вороном все катаемся, катаемся, катаемся по лесам да, ворон, поедем дальше ну, вдруг лоси вот козочка с сигалетками где-то тут стоял свалил уже два штуки было Рогачей вообще почти не вижу.